Здравствуйте, дорогие зрители, приветствуем вас на канале Альтераэр. Меня зовут Андрей и сегодня мы находимся в квартире в житловом комплексе Tetris Hall. Конкретно здесь мы реализовали канальное кондиционирование, а также систему вытяжной вентиляции на базе центробежных вентиляторов от немецкого производителя Майка. Конкретно в этой квартире заказчик хотел полностью использовать канальное кондиционирование, поэтому все зоны обслуживают отдельные блоки. Вы их можете увидеть в технических помещениях, которые находятся в сумежном пространстве, то есть не в территории самого помещения. И благодаря системе воздуховодов уже воздух будет переходить непосредственно в зону охлаждения. Все блоки объединяются в мультисплит-систему. Это значит, что обслуживание всей системы идет посредством одного наружного блока. Его мы разместили у нас на балконе. Дренаж обязательно перебрасывается в канализацию через сифоны, для того, чтобы на фасаде не было вот этих трубочек, которые нам постоянно капают. От этого мы должны отказываться. Также мы предусмотрели дренаж от наружного блока, тоже в дренажный стояк. И так как он находится на холодном балконе, в него интегрирована система нагрева дренажа, чтобы в зимний период времени, либо на межсезоне, когда вы захотели включить кондиционирование на отопление, дренаж мог спокойно удаляться через дренажный стайк и не замерзать. Вытяжку из технических зон мы реализовали на базе высоконапорных центробежных вентиляторов Майка, правда с небольшими модификациями. Если быть более точным, то в двух технических зонах мы используем вентиляторы Майка ER60 VZC с таймером задержки и с таймером выбега. Более подробно вы сможете увидеть в нашем небольшом обзоре. По всплывающей подсказке в третьем техническом помещении мы используем интервальные для того чтобы человеку и заказчику было максимально комфортно в плане автоматики он себе настроит так как хочет чтобы эти вентиляторы работали с каким промежутком с каким время выбега и полностью наслаждаться комфортным времяпровождение в технических зонах в роли воздухораздающих устройств мы будем использовать диффузоры скрытого монтажа под штукатурку конкретно в этой квартире мы будем использовать итальянские дифузоры model Сейчас вы можете видеть просто под них заготовленные места, потому что монтаж проводится непосредственно уже с гипсокартончиками, для того, чтобы точно все зафиксировать жестко и на века. Плюс всегда бывают какие-то погрешности, которые сразу нужно на корню срубить с ребятами, которые будут выполнять потолок. На этом все. Не забудьте подписаться, а также поставить себе колокольчик, для того, чтобы быть постоянно в курсе событий в нашей компании и в мире клемматологии в целом. И До скорой встречи!